всем привет добро пожаловать на канал сеньора Тати поздравляю вас вы на финишной прямой читать уже все умеем осталось только научиться верно ставить ударение в словах так что сегодня мы как раз с этим и разберемся. Тут вы должны сказать, ой, большое спасибо, испанский язык, что тут всего три правила постановки ударения. Большое-большое спасибо тебе, сейчас все будет очень легко. Потому что в русском можно вообще иногда не догадаться, куда уйдет ударение. Как и там в английском тоже непонятно. Но здесь все очень четко выучил, три правила, молодец, всегда будешь ставить правильно ударение. В общем, всего существует три правила, как я и сказала. Первое правило. ударение падает на предпоследний слог, если слово закончилось на гласный звук или на согласный N, э, либо S. Например, в слове «гату». Видим, что закончилось на гласном, значит ставим удаление на предпоследний слог. На последний слог слово Ударение ставится, если слово заканчивается, заканчивается на согласный звук, кроме, разумеется, N и S, как я вам только что сказала. Например, в слове Comprar закончилось на R, это согласный звук, не N и N, поэтому можно ставить на последний слог. И третье. Слова... Разумеется, есть, которые отклоняются от норм. Везде же есть всякие разные исключения. Ну и правила ударения тоже не исключение, конечно. Тут тоже есть исключения. В общем, получается, что если слово отклоняется от этих норм, так, что, допустим, можно ударение ставиться на первый слог, когда, например, там три слова, три слога сюда в слове или четыре, либо что она все-таки падает на последний слог, и не важно, на какую букву закончилось слово, то всегда над этим словом будет стоять ударение. Например, в слове «пахару» видим, ударение падает на первый слог, хотя, по идее, должно падать на другой, но это исключение. Над такими словами, в таких словах, вернее, всегда будет стоять графическое ударение. Поэтому, когда вы учите слова, учите сразу их с ударениями, если оно там стоит. И важно отметить, это действительно, например, слово «ты» без ударения и слово «ты» с ударением, это два совершенно важных, разных слова. «ты» с ударением – это чай, а «ты» без ударения – это местоимение тебе. В общем, вот так вот, поэтому учим все сразу с графическими местоимениями. И следующий урок будет будем уже учить кое-что другое, но уже есть грамматики. Но будет весело. Оставайтесь со мной!